здравствуйте господа сейчас мы с вами научимся буквально за секунды создавать вот такие симметричные звездочки пятиконечные шести 25 и даже больше мы не будем ничего тут чертить никаких направляющих ничего тут не надо вымерять я сейчас вам покажу как с, с помощью фильтра можно создавать я не говорю рисовать потому что это получается не рисование а мы будем с помощью фи, фи, фильтра создавать их в общем я этот слой сейчас удалю вот есть в гимпе такой фильтр вот идем на вкладочку фильтр щелкаем по ней находим визуализация и есть вот такой фильтр не знаю как произнести как он называется и что это значит вот это слово я не знаю и тут вот выскакивает под подсказка создать геометрические фигуры кликаем по ней и Выскакивает у нас вот такое вот окошечко. Я его вот так в сторону уберу. И здесь есть много чего. Это в общем линии безе. Если вы э, знакомы с, с иллюстраторами, э, вы знаете, что такое линия безе. Это в общем ну такое как бы расширение или как бы дополнение в гимпе здесь можно со создавать фигуры с помощью линий безе и вот есть у нас здесь такая кнопочка звездочка такая щелкаем по ней и вот настройка скольки конечная звездочка нам нужна Давайте сначала сделаем петель. Вот. Как я сказал, можно хоть 25. Вон сколько, видите, можно. 200 200 конечную звездочку можно сделать. Я сделаю 5 сейчас. Галочку вот эту сниму. Обвести, потому что обводка нам не нужна. Обводку мы с вами прекрасно умеем делать с помощью контуров заливку выбираю цвет потом щелкаю вот по этому окошку чтобы цвет настроить мне настрою вот такой вот красненький вот можно сетку ну, на белом фоне сейчас у меня плохо ее видно так что я уберу сетку и все вот сделали такие настройки обводку убрали настроили цвет или даже цвет можно вот я красный выбрал затонировать в любой цвет это можно потом и все перемещаюсь вот сюда в это окошечко куда нибудь в какую нибудь точку нажимаю левой кнопкой мыши и начинаю вот так вот вести так обратите внимание что у меня звездочка здесь нарисовалась и здесь в этом окне в нашем вот, основном так что здесь в этом окошке мы только сейчас настроим форму теперь вот тут есть вот такая кнопочка переместить одну точку нажимаем ее и настраиваем форму нашей звездочки обратите внимание сейчас что она и здесь у нас изменилась если не устраивает такой вариант можно еще чуть-чуть подтянуть немного она и здесь вот тоже изменяется вот эта кнопочка переместить объект. Вот по центру я его выставляю. Она и здесь вот перемещается, в этом окошке тоже. Вот так все просто, как я сказал, как вы сами видели, что здесь можно и 6 конечную, и 10, и 15 конечную сделать. Буквально за несколько секунд. Теперь, когда мы форму настроили, когда нас устраивает форма, она видите симметричная. Нарисовать такую с помощью, ну просто от руки нарисовать, будет довольно таки проблематично. Там с помощью направляющих, с помощью всяких линеек, все равно будет довольно проблематично и долго это будет. А тут буквально за несколько секунд мы нарисовали. теперь когда мы настроили форму звездочки можно закрыть это и здесь в окошке продолжать работать в нашем основном окне видите она создал, нарисовалась создалась на новом прозрачном слое этот слой я не делал ну то есть не добавлял новый прозрачный слой сама программа создала его Давайте я сейчас его отключу Перейду на этот слой И еще разок повторим Фильтры Визуализация Нажимаем вот эту кнопочку Создать геометрические фигуры Сейчас Вот создался слой Видите его здесь не было А он уже создался Вот Выбираем снова звездочку Настраиваем Число концов нужное. Вот шести я сделаю. Обводку я сниму. Как я сказал, как вы знаете, что мы с вами замечательно делаем обводку контурами. Заливку. Цвет выбираю. Настраиваю какой-нибудь цвет. Не знаю, какой будет. Давайте вот такой настроим все цвет настроили нажимаем левой лево, левой кнопкой мыши и вот так вот тянем так давайте по центру я ее выставлю вот она видите она и здесь нарисовалась по центру я ее вот так вот сделаю теперь нажимаю вот эту кнопочку переместить одну точку так и Кяну вот за этот узел, за эту точку вот настраиваю таким образом форму. Вот она и здесь изменилась. Ее можно покрутить здесь. Вот так вот можно покрутить. Вот она и здесь перевернулась. И все, когда вы настроили форму. Когда вас все устраивает, это можно смело закрывать. И вот у нас звездочка. Т теперь только остается по направляющим ее выровнять. Вот изображение, направляющая, направляющая в процентах, горизонталь, так, перемещу вот так вот ее чтобы мне ориентироваться, беру инструмент вращения и вращаю. Ну вот, приблизительно вот так вот. Вот она наша вторая звездочка на отдельном слое. Вот она. В общем, таким образом можно любые можно там вот такие сейчас я отключу эти два слоя визуализация вот она выскакивает обводку убираем настраиваем цвет ну черный не буду делать ладно пусть будет вот такой зеленый выбираем звездочку настраиваем сколько нам нужно концов ну, пусть 30 будет вот и все и вот таким вот образом рисуем перемещаю вот она такое солнышко у нас получается теперь нажимаю переместить одну точку беру вот этот узел и настраиваю э, настраиваю желаемую форму вот можно вот так вот вот видите что у нас получается вот как типа э, где-то в одноклассниках или где есть такие ну они другого цвета желтого что ли и там оценки так 5 5 плюс что-то такое вот она такая вот как это не звездочка а фиг знает как ее назвать вот буквально за секунды можно вот такие звездочки симметричные самое главное что симметричные симметричную вот такую звездочку Нарисовать от руки в программе будет долго очень. В общем, возьмите себе на вооружение этот инструмент хороший, замечательный фильтр. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго.